В рамках международного конгресса в университетской клинике Казанского университета прошли показательные операции с трансляцией из операционных. На сегодняшний день руководство нашего университета, Казанского федерального университета, создало все условия для того, чтобы эти больные получали адекватную помощь. Снижение численности домовых воробьев с чем это связано и в чем причина? Экономерности связаны с тем, что одни виды они увеличивают свою численность, другие в годы. И уменьшается погода за окном сменилась аномальной жарой однако это не всегда благотворно влияет на организм человека То есть, когда жарко абсолютно не хочется работать хочется пить холодный лимонадик не знаю сидеть в парке и ну, достаточно сложно находиться в офисном помещении. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елизавета Никитина. Во второй день своего рабочего визита в Республику Узбекистан делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым посетила Джизакскую область. В ходе встречи обсудили возможные варианты дальнейшего эффективного сотрудничества в научно-образовательной сфере, в том числе в проект создания филиала Казанского университета на территории Республики Узбекистан.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 В работе делового форума «Татарстан-Узбекистан» приняла участие делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым в рамках своего рабочего визита в Республику Узбекистан. До начала форума состоялся осмотр выставки промышленных предприятий Республики Татарстан в национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр». Свою экспозицию представил и Казанский университет. Стенд КФУ посетили президент Татарстана и вице-премьер Республики Узбекистан. Последние годы по результатам исследований происходит снижение численности домовых воробьев. По какой причине это происходит, выяснял наш корреспондент Энжеми Небаева.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 В Институте физики Казанского федерального университета состоялось вручение именных стипендий академиков Российской академии наук Рольда и Ренада Сагдеевых. Стипендии были удостоены студент первого курса магистратуры Киселев Глеб и студентка второго курса магистратуры Исхакова Алина. Стипендии Хабибулина была удостоена студентка пятого курса Ефремова Полина. Именные стипендии академиков Российской академии наук Рольда Зинуровича и Рената Зинуровича Сагдеевых вручается с 2012 года студентам и магистрантам Казанского университета, имеющим отличную и хорошую успеваемость, проявившим себя в научной деятельности в области физики и химической физики. Погода за окном сменилась аномальной жарой. Как меняется работоспособность человека? Какие советы могут дать психологи для улучшения состояния? И какой прогноз погоды на ближайшие 10 суток ожидает казанцев? Узнавал наш корреспондент Алияша Киржанова. Гидрометцентры России прогнозируют, что июнь будет выше нормы по температуре примерно на 1 градус. Многолетняя норма для июня составляет 18 градусов. Если прогноз оправдается, среднемесячная температура поднимется до 19 градусов. Раз в 5-7 дней происходит смена циклона антициклоном. В то же время нельзя сказать, что вот если у нас была теплая погода последние несколько дней, то обязательно следующие несколько дней будут отличаться в холодную сторону. А так сейчас конфигурация барического поля такова, и синаптическая ситуация такова, что в ближайшее время мы опять попадем под действие барического гребня, когда температура будет достаточно высокая, будет безоблачно, то есть дневной прогрев будет преобладать и будет действительно жаркая погода. Психологи утверждают что есть взаимосвязь между состоянием увеличения тревоги, панических атак и высоких температур. Температура и жара могут повлиять на умственные способности человека, в частности на снижение концентрации внимания, из-за того, что могут наблюдаться такое явление, как гипоксия, когда страдает кровообращение головного мозга, нехватка кислорода наблюдается, и действительно это может влиять на концентрацию внимания. Советов по улучшению самочувствия довольно много. Самые простые из них – поменьше бывать на солнце, проветривать помещение, обращать внимание на свое состояние и быть с близкими людьми, которые могут оказать вам поддержку. Также наш телеканал узнал, как чувствуют себя жители города в жару. То есть, когда жарко, абсолютно не хочется работать, хочется пить холодный лимонадик, не знаю, сидеть в парке. И ну, достаточно сложно находиться в офисном помещении, несмотря на то, что открыты окна, открыта дверь, то есть у тебя сквозняк, но все равно делать ничего не хочется. А еще вот люди, которые диплом получили, радуются, кричат, работать невозможно. Я больше люблю солнце, жару и лето, нежели дождь, пасмурную погоду и снег. Комфортно солнечную погоду, но когда не жарко. Но мы сами себе создаем погоду. Поэтому можно надо пить воду, надо прятаться в тенек. Надо одевать кепочки, панамочки, и тогда все будет прекрасно. Нормально переношу, лучше, чем холодно. Люблю жару. Сегодня очень такая погода благоприятная, я считаю. Очень хорошо себя чувствуешь в такое время. Ну, и не жарко, и не холодно. Тимур Аухадеев отмечает, что на ближайшие 10 суток погода будет также аномально теплой. Алия Шакирзянова, Фарид Захитугл, Универ Ньюс.